Почему нам так дорог этот Неуклюжий мужской поцелуй? Почему нам так дорог этот Неуклюжий мужской поцелуй? В суете новогодней ночи Вспомним наш боевой отряд Первый тост за ушедших навечно то второй за живых ребят Первый тост за ушедших навечно, тост второй за живых ребят.